Здравствуйте, меня зовут Снежана. Мне посоветовали пойти на массаж Чины и Джан. Эффект просто чудесный, советую всем. После него чувствуется легкость и ничего не болит. Всем советую. Спасибо.